Мобилизованные севастопольцы отправились тренироваться. Повышение цен на коммуналку уже в декабре. Миллиардная набережная в САКах не продержалась и года. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. На главной площади города 27 сентября прошла торжественная отправка на обучение мобилизованных севастопольцев. Последний раз события такого характера Севастополь видел в 1941 году, когда мужчины отправлялись на войну с фашистской Германией. Никто и предположить не мог, что в 2022-м придется лицезреть подобное снова. Провожающие на Нахимовской площади начали собираться задолго до начала мероприятия, боясь пропустить важные моменты. Кто-то давал прощальные напутствия новоиспеченным солдатам, кто-то передавал полезные вещи, а кто-то сердечно прощался с мужьями, сыновьями и братьями. Правда, от вопросов, которые все себе задают, не отмахнуться. Трудно сейчас отождествлять эту отправку мобилизованных на фронт с отправкой красноармейцев на битву с вермахтом. Короче говоря, мне кажется диким весь этот официальный напускной пафос, который облепил мобилизацию. Мое мнение таково, нет никакого сходства этих военных действий и Великой Отечественной. Сейчас это больше напоминает гражданскую войну. Хотел бы я сказать больше, но сами понимаете... Вообще событие получилось трогательное и важное. Судьбы многих севастопольцев разделились на до и после, это можно сказать без преувеличения. Фоторепортаж с площади Нахимова – очень сильные кадры и заставляют задуматься независимо от твоей политической позиции или отношения к армии. Зима этого года встретит севастопольцев, как и всех других россиян, новыми коммунальными тарифами, изначальное введение которых планировалось только в июле 2023 года. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов подтвердил, что рост коммунальных тарифов в Севастополе произойдет в соответствии с решением правительства города. Насколько подражает вода, газ, свет и тепло пока неизвестно. Точные цифры нам объявят только 15 ноября. Население приободрили, что уровень индексации не превысит 9%. Я, конечно, придерживаюсь мысли, что нужно радоваться тому, что имеешь, ведь может быть и хуже. Но 9% с дополнительным процентом за коммуналку радоваться и правда сложно. А как считаете вы, насколько поднимут цены в этом году? Пишите свои предположения под видео. Кстати говоря, в комментариях к опубликованной новости на форпост разгорелось жуткое негодование. Люди в ярости, хоть и не удивлены. По мнению севастопольцев, сейчас не лучшее время повышать тарифы. Как будто есть хорошее время для этого планового мероприятия. Но самый главный вопрос на поверхности уже добрый десяток лет. Почему индексация коснется и газа? Россия – держава, у которой точно нет проблем с запасами голубого топлива. Мне нравится предположение, что это напрямую связано с прекращением поставок газа в Европу. Дескать, деньги-то надо откуда-то брать. Не соседей, так со своих же, с россиян. Я возмущение горожан разделяю и в особенности хочу отметить, что повышение цен раньше срока происходит без объяснения причин. Еще это означает, что следующее повышение нам стоит ждать уже через полтора года. После декабря. Максимум. А гарантия о том, что не будет еще одной внеочередной индексации, никто само собой не дает. Такими темпами можно представить себе светлое будущее, где каждый новый год несет повышение цен на коммуналку. При размышлении над этой проблемой меня посетил один инсайт. Незамедлительно делюсь. Уважаемое правительство, может отношение людей к повышениям цен было бы более спокойным, если бы сами коммунальные службы работали нормально? Не знаю, как другим, а мне лично не жалко добавить эти 9% за чистую и бесперебойную подачу ресурсов в мой дом. Все понимаю. Но когда снабжение происходит через одно известное место, внеочередные повышения выглядят как чистая обдираловка. Не думаю, что на дополнительные средства будет хоть что-либо улучшено в текущей системе. Отсюда и огромный негатив от севастопольцев и дальнейшее напряжение отношений между коммунальщиками и горожанами. Еще совсем юная, открытая год назад набережная в городе Саки уже приходит в негодность. Пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, в некоторых местах просто провалились. Напомню, что строительство этой набережной началось в далеком 2016 году и затянулось на 5 лет. Видимо, очень старались работать на качество. Или на итоговый бюджет, ведь постройка горе-променада обошлась федеральному бюджету в более чем миллиард рублей. У меня буквально нет слов, это просто несусветная сумма для набережной. За такие деньги ожидаешь увидеть что-то безукоризненное, прекрасное, вечное. Шутки шутками, конечно, но некоторым крымчанам недобросовестно сделанная набережная принесла немало проблем. Девушка на инвалидной коляске на пути к озеру перевернулась и получила черепно-мозговую травму. Другим же туристам пришлось использовать кусты вместо уборной, так как общественные туалеты у моря оказались закрыты. По итогу город Саки получил в распоряжении не прекрасное и вечное, а гнилое и травмирующее. К слову, весь бюджет всего Сакского городского округа в 2022 году составил... 1 миллиард и 30 миллионов рублей. Это все доходы, дотации, субсидии и трансферты. Осмыслите, набережная стоит годового бюджета города, но стоит помнить, что и строилась она не за один год. Можно ли это назвать плюсом, не знаю. Буквально черная дыра для денег, не иначе. Насколько же обидно получить в итоге такое качество работ за космическую для города сумму? Представители президентского движения уже призвали городские и республиканские власти заставить подрядчика восстановить дорожки по гарантии. Хотелось бы верить, что это все-таки получится, несмотря на дурную славу девелопера. Обещанный севастопольцам культурный центр завис над землей. О том, что строительство культурно-досугового центра на северной стороне Севастополя завершится в 2022 году, сообщал тогда еще глава управления культуры города Николай Краснолицкий в 2019. Однако на календаре девятый месяц года, а для нашего центра не смогли даже место подыскать. Три года назад объявили, что проектирование здания уже началось, а его возведение будет на участке в районе парка Учкуевка. Уже тогда проект озадачивал неопределенность, ведь границ его на кадастровой карте просто не было. Очерчены были только контуры всего кадастрового квартала, включая парк Вучкуевки. Однако Департамент культуры уверяет, что никто не собирается отказываться от планов по строительству центра. Его создание входит в программу развития культуры города Севастополя, а выделенные на него средства распределены на три года, вплоть до 2025 года. А это, как вы уже сами догадались, аккуратно продлевает сроки возведения здания на 2026. Похоже, Севастополь ждет очередной долгострой. Скоро уже всех пальцев не хватит посчитать, сколько за 8 лет городские власти что-то начинали. но Зато точно хватит и даже на одной руке посчитать законченные масштабные проекты. Мне иногда кажется, что с развитием города занимается ребенок с синдромом дефицита внимания. За все хватаемся, но ничего не можем довести до конца. Хочу очистные. Нет, хочу культурный кластер. Нет, хочу театр оперы. Хочу Марину в Балаклаве. В итоге делается вроде все и сразу, но по факту ничего. Интересно, что причины, по которым строительство так затягивается, не называют. Поэтому мы, как и всегда, можем только гадать. Есть предположение, что завершение работы над культурно-досуговым центром хотят связать с переездом на северную сторону административного аппарата города. Однако это всего лишь предположение. А что думаете об этом вы? Пишите свои версии в комментариях. Уже бывший сотрудник Севреестра сфабриковал передачу более 4 гектар по проспекту Античный. Теперь его ждет судебное разбирательство по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Лакомый кусочек стоит 238 миллионов рублей. При этом все указывает на то, что обвиняемый прекрасно знал, что делает, и придумал схему, как правильно лишить город дорогой земли. Мне кажется, наш коррупционер надеялся на прикрытие своих преступных действий от закона кем-то повыше. Не могу поверить, что человек просто по своему хотению берет и крадет землю, так топорненько и даже в какой-то степени тривиально. Однако прикрытие не последовало, и теперь придется отдуваться по полной. Возможно, гражданин впал в немилость, и его решили спихнуть. Ладно, выходим из режима конспирологии, я заигрался. Хорошо, конечно, что с делом уже разобрались и виновный найден, а значит, наверное, будет наказан. Но здесь возникает другой вопрос. Каким образом в важную государственную организацию Севастополя на должность главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра попадают такие вот кадры? Почему их компетентности и профессиональные данные не проверяются? Почему коллеги, работающие с такими людьми бок о бок, не видят в них ничего криминального? Хочется вновь впуститься в беспочвенное рассуждение, но это лишнее. Как всегда, вопросов пруд пруди, а отвечать некому. Остается только надеяться, что Ленинский суд Севастополя накажет виновного по всей строгости закона. И последний не улизнет из рук правосудия. Все же не маленький кусок земли вознамерился украсть. Широко известного в Севастополе Павла Валентиновича Лебедева можно поздравить с еще одним постом. Теперь он председатель общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы по Севастополю. Приобрел новый пост Павел Валентинович неспроста. Бывший глава совета Иван Кусов покинул Севастополь и отправился в ЛНР возглавлять пост Министерства науки региона. Эта новость чудесным образом оттеняет озвученную депутатом ЗАГСОБРАНИЯ Антоном Подховенко информацию о судебном иске, ДИЗО в отношении владельцев нескольких земельных участков, а именно земли, на которой, согласно данным судебного определения и публичной кадастровой карты, расположены курортный комплекс «Аквамарин», аквапарк «Зурбаган» и инфраструктура для их обслуживания. ДИЗО считает, что за период с 2014 по 2021 год бюджет не дополучил от них более 13 миллионов рублей арендной платы. Да, деньги за аренду – это не налоги, а то совсем неудобно было бы да и должность при федеральном ведомстве. Но все равно странновато вышло. Вдаваться в подробности запутанной системы подчинения различных юридических лиц бизнес-империи, в которые входят эти объекты, Антон Пархоменко не стал. В этом нет никакой нужды. Павел Валентинович не раз открыто позиционировал себя как владелец «Аквамарина». И с ним у правительства города проистекают настоящие созависимые отношения с эмоциональными качелями. Сначала Лебедев дарит городу храм и поющий фонтан – но потом оказывается, что не все так просто, и к фонтану простым смертным не подойти, да и храм непонятно зачем находится прямо напротив упомянутого аквамарина. Правительство города тоже то судится с ним, то любится. В общем, чтобы разобраться во всех тонкостях этой любовной драмы, не хватит целого спецвыпуска. Цимис в том, что никого из властимущих не смущают некоторые проблемы с оплатой аренды и другими проектами Лебедева. Все это не мешает ему возглавить новый пост, как и туманное прошлое экс-министра обороны Украины. Ни на что не намекаю. Просто когда постоянно выходят противоречивые новости, не знаешь, что и думать. Как лепестки ромашки. Любит, не любит, любит, не любит. В пору психолога вызывать. А с вами был Эмиль Валеев в программе Качаем Прессу. До свидания.